В последнее время мою голову все чаще стали посещать мысли о том, что я плохая жена. А все потому, что я стала замечать интересные вещи. Во время командировок моего мужа я эмоционально чувствую себя намного лучше, чем во время пребывания с ним. К сожалению, супруг уезжает в долгие поездки не так часто, как хотелось бы. Но, когда он, чмокнув меня в щечку, с большим чемоданом выходит за дверь, по моему счастью нет предела. После отъезда благоверного у меня случается настоящий эмоциональный подъем. В этот момент хочется летать. Когда муж в очередной раз отправился в дальние края, первым делом я сделала генеральную уборку в квартире. Затем устроила себе прекрасный вечер. Часа-полтора пролежала в ван... свой любимый сериал, поедая при этом обалденный ужин запивая его белым полусухим в прикуску с фруктами. Не стыдно признаться себе, но без мужа я чувствую себя просто классно. На второй день командировки я устроила шопинг. Обошла множество торговых центров и обновила свой гардероб. К вечеру созвонилась подругой. После долгого разговора мы решили сходить с ней в кинотеатр. Как раз на тот фильм, на который моего мужа в жизни не затащить. Но не нравится ему мыло смотреть. А я просто обожаю такие картины. Полные эмоции, после просмотра фильма мы с подругой решили забежать в кафешку, которая была при кинотеатре, чтобы попить кофе с круассаном. Наболтавшись доволь, мы разъехались по домам. В квартире чисто, никто в моем отсутствие не навел беспорядка. На кухне не видно горы с грязной посуды. Какой кайф! Примерно в таком режиме прошла целая неделя. Я была в восторге от такого времяпровождения и чувствовала себя без мужа просто прекрасно. По вечерам я занималась тем, чем хотелось мне самой, а не тем, чем мы обычно занимались с мужем. Я как пава расхаживала по квартире, включив му любимую музыку и подпевая обожаемому певцу. Не стыдно это признать, но одно мне намного лучше. Я, конечно, иногда скучала по мужу, но не сказать, чтобы очень сильно. Так же было и в прошлый раз, когда муж был в командировке. На самом деле, очень полезно иногда некоторое время проводить отдельно друг от друга. Сейчас снова жду, когда мой муж поедет в очередную командировку. Кстати, он тоже приезжает из командировки каким-то посвежевшим и более ласковым.